Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашем обзоре мы хотели бы рассказать вам про новое творение от компании J-Tech под названием Exit X. Поскольку в наши руки попал образец не для продажи, конечный вариант может разительно отличаться от нашего. Внутри коробки нас первым делом встречает сам мод, небольшой атомайзер, запасное стекло и картонная коробка, в которой находится кабель USB Type-C, запасной испаритель и комплект сменных орингов. Корпус мода выполнен из металла и пластика и своей формой напоминает вытянутый куб. На его сторонах находятся декоративные гравировки с логотипом производителя и названием модели устройства. На лицевой панели расположена большая кнопка Fire, индикатор заряда аккумулятора и установленной мощности и разъем USB Type-C для зарядки встроенного аккумулятора. Для своих габаритов устройство получилось не самое легкое, хотя многим это скорее даже понравится. При этом за счет скругленных углов и небольших размеров девайс отлично лежит в руке и им удобно пользоваться. Самод с легкостью прячется даже в не самой большой ладони, но с накрученным баком, стелсовым комплектом все же его не назовешь. Внутри кубического стика спрятан аккумулятор уже стандартной для подобных устройств емкости 1000 мАч. Наличие USB Type-C и высокий ток заряда позволяют полностью зарядить севшую батарею всего за 30 минут, что смело можно записать в плюсы. EXIT X работает в режиме VariVolt и позволяет изменить выходное напряжение. Доступно три варианта – низкий – красный индикатор, средний – синий индикатор и высокий – зеленый индикатор. Переключаются режимы путем быстрого трехкратного нажатия на кнопку Fire, а узнать уровень заряда можно быстро нажав на Fire два раза. Мод работает с сопротивлением от 0,3 Ом до 3 Ом. Несмотря на то, что в самой широкой части ширина мода составляет 24,4 мм, из-за особенностей конструктива атомайзеры с диаметром 24 мм будут заметно связать. Комплектный бак Exit X обладает диаметром 19 мм и работает на испарителях серии X. Дриптип выполнен из черного пластика, обладает средней высотой и крепко удерживается в крышке на двух орингах. В угоду универсальности отверстие в триптипе сделано достаточно большим, что дает возможность комфортно использовать его с достаточно свободной затяжкой. При желании его можно сменить на любой любимый триптип 510 формата. Заправочная крышка может вести неподготовленного пользователя в ступор. Дело в том, что она оснащена механизмом защиты от детей. И для того, чтобы добраться до отверстий заправки, на нее нужно надавить и затем повернуть. Заправочных отверстий 2. их размеры достаточно удобны для заправки из любого флакона с тонким носиком. Емкость EXIT X составляет 1,8 мл. На базе клеромайзера имеется кольцо для регулировки затяжки, под которым имеется одно широкое и три маленьких отверстия. Затяжку можно отрегулировать от тугой до средней свободной. В итоге мы имеем добротный комплект, в котором сочетается компактность, простота подсистем, надежность, внешний вид и функционал, пускай и слегка ограниченный.